Всем привет! Вы на канале Крипер Топс. Сегодня я вам расскажу, как поиграть в Watch Dogs 2 на слабом компе. Итак, поехали! Ах да, если ты мой подписчик, то ставь колокольчик, чтобы не пропустить новых видео, а если ты новый зритель, то подписывайся у нас круто, весело и поучительно. Я начинаю. Итак, во-первых, давайте разберем системные требования, Смотри Собаки 2. Итак, это 64-битная десятка. Пятый Intel. Видеокартен Video GTX 780. 50 гигов свободной. Да. Лично я наяриваю на такие компоненты, компа. Что там уж говорить. Мой я именно, Intel i3, какая-то видеокарта Родена Газманова, 4 гига ОЗУ, и 650 гигов свободной памяти. Из фишек я могу отметить то, что нет подсветки клавиатуры и так далее. Приступим к операции. Если просто закачать и установить игру, то она пойдет от минус 10 до 5fps. Но нас это не устраивает. Итак, первое ⁇ это качаем игру, ссылка в описании, обязательно устанавливаем от имени администратора, ждем, пока она установится. И не открывая игру, ищем ее папку в настройках и кидаем туда мой патч. Кому интересно, он съезжает текстуры, но сегодня не об этом. Наконец открываем часы собаки. Два десятка на столе. Два спиннера на моем хуе. Ой, факт, не тот музык. Ничего тебе нельзя доверить, Стать другой быстрее. Короче, 20-30 ну в принципе играть можно. Ах дай мне в игре очень понравился коптер, так что копите бабосики на него. Если я вам помог, то пишите в комменты, пишите игры на которые делать спатчи. Всем пока.